Частичная мобилизация, в Севгу наконец-то отремонтируют общаги, да еще и новые построят. В Севастополе ребенок провалился в дыру на скейт-дроме. Это программа «Качаем прессу». Меня зовут Алена Иванова. Здравствуйте! Начну, пожалуй, с самой резонансной новости этой недели. Думаю, все сразу догадались, о чем я сейчас буду рассказывать. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Конечно, россиян очень взволновала эта новость. Появилось много сообщений, что люди начали массово скупать билеты в безвизовые страны. После выяснилось, что масштабы паники специально раздувались в интернете. Конечно, почва для этого была. Многие не до конца понимают, что значит частичная мобилизация. По каким критериям будет проходить отбор? Сколько людей будут забирать от каждого региона? В общем, вопросов очень много. В указе об объявлении частичной мобилизации в РФ мало конкретики. Нет полного перечня те, кто подлежит призыву. Сказано, что призовут находящихся в запасе. А ведь в нем, например, состоят и отслужившие срочную, и альтернативщики. Не приводится точное число подлежащих призыву – сроки. Пока можно опираться только на заявления должностных лиц. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призовут 300 тысяч человек, то есть из мобилизационного ресурса будет задействовано около 1% резервистов. Призывать будут в первую очередь людей с боевым опытом, имеющих военно-учетную специальность. Студентов и учащихся вузов частичная мобилизация не коснется. Призывную комиссию в Севастополе возглавит губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который объяснил, что призываются отдельные военно-учетные специальности, наиболее сейчас необходимые во вооруженных силах. Призываются частично для формирования новых подразделений. Какие специальности решают в Минобороны, это, по словам губернатора, закрытая информация. По Севастополю это примерно 3-4% от тех, кто сегодня официально находится в запасе. Естественно, будет приветствоваться добровольный приход людей, которые обладают именно этими, этими так сказать, характеристиками или такими параметрами. И сегодня мы уже это видим. Сегодня вот на заседании комиссии как раз военком докладывал о том, что достаточно много звонков от севастопольцев, которые, не получив еще никакую повестку, спрашивают, куда прибыть для того, чтобы поступить на контракт, соответственно, для формирования тех частей, которые происходят. Минобороны через свои страницы в социальных сетях уже объяснила детали мобилизационной кампании. В частности, то, что сейчас нужны стрелки, танкисты, артиллеристы и механики-водители. Открыта горячая линия для вопросов по частичной мобилизации по номеру 122. А также можно получить информацию через официальный ресурс правительства «Объясняем.РФ». Если честно, еще в феврале я не верила вообще, что то, что сейчас происходит, может стать реальным. Пугают мысли о будущем. Но нам всем важно иметь мужество, сохранять достоинство, трезвый ум и веру в хорошее. И взрослеть. Неужели тема с бомбоубежищами сдвинется с места? Еще в конце августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил профильным ведомствам привести в порядок подвалы в жилых домах. На требования чиновники, по его же словам, отреагировали несерьезно. Приведу вам пример, описывающий всю несерьезность работы. В Инкермане повесили объявление, но неясно, какое именно из подвальных помещений является укрытие. В подвале полная антисанитария и грязь, и написано, что ключ в квартире номер один. Но там даже дверей нет. О каком ключе идет речь – неясно. И таких историй от жителей города-героя можно услышать много. В общем, непонятно, или в глазах управляющих компаний глава города не тот человек, чьи указания следует исполнять, или безалаберное отношение к делу для них норма. Развожаев еще раз сказал, чтобы до конца недели все было приведено в порядок, и он лично на следующей неделе выборочно проверит работу. Ну что же, думаю, что всем нам тоже интересен результат. Севастопольскому университету отремонтируют старые общежития и построят новые. Да-да, вы не ослышались. Неужели спустя 4 года студенты перестанут тратить баснословные суммы на съем жилья? Но не все так просто. Увидим мы готовый результат только к 2026 году. Проектирование запланировано на следующий, 2023 год, стройка на 2024 и 2025 годы. Вот в эксплуатацию и заселение на 2026 с На 2500 студентов больше смогут заселиться в общежитие Севгу, когда все наконец свершится. Как сообщает пресс-служба университета, к этому времени реконструируют два строящихся в руинах общежития, сделают пристройку к одному из них, а также построят еще одно совершенно новое общежитие на 1200 мест. С одной стороны, меня, конечно, радует эта новость, потому что недострои совсем не красят вид города. Но, с другой стороны, мне грустно, что не застану этого события. Я поступила в СевГУ в 2019 году, когда как раз-таки началась стройка общежитий и библиотеки. Я действительно верила, что во время учебы все достроят, но приходилось лишь слушать истории от старшекурсников, как все выглядело и какая была классная библиотека. Хочется верить, что в этот раз будет не как всегда и что нынешние первокурсники дождутся своих комнат в общаге. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Наверное, этой поговоркой стоит описать следующую новость. В Севастополе ребенок провалился в дыру на скейтдроме в динопарке и получил травму. Об этом случае севастопольцы сообщили в социальных сетях и приложили более чем характерные фото. Подобная ситуация была вполне ожидаемой. На угрожающее состояние скейтдрома, в покрытии которого полно дыр, торчат острые гвозди и шурупы, форпост обратил внимание в начале сентября. Хотя площадку экстремальных видов спорта, динопарки строят с переменным успехом с 2017 года. Сейчас она к эксплуатации непригодна. Департамент городского хозяйства отреагировал, исходя из оценки ситуации и наличных возможностей. Объект был огражден предупреждающими ленточками. Ну, то есть они серьезно подумали, что если повесить ленточки, детей это остановит. Конечно же, после того, как случилась серьезная травма, власти зашевелились. Памтрек в динопарке будет демонтирован. Освободившуюся площадку будут использовать как-то иначе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов. Ввиду того, что муниципальные округа не могут провести нормальные ремонтные работы, мы сейчас организовываем процедуру сноса. Мы его демонтируем, приведем в нормальное состояние и, наверное, перенесем его в район Дома культуры Рыбаков. Эту площадку будем использовать для каких-то других целей этого района, сообщил чиновник. А сразу нельзя было убрать, не доводя до неприятных последствий. Утром 21 сентября на дороге Севастополь-Ингерман произошло крупное ДТП. Уехавшего под уклон грузовика МАЗ отказали тормоза, в результате чего самосвал врезался в пять ехавших впереди него машин. Это уже второй случай массового ДТП. Первый был в августе, где по той же причине грузовик с прицепом снес 11 автомобилей. Все это происходит примерно в одном месте и из-за дорог, где водители постоянно попадают в многочасовую пробку. Если честно, очень страшно. Я часто езжу по этим дорогам и с замиранием сердца смотрю на все эти нагруженные КАМАЗы. После первого случая я была уверена, что грузовики начнут проверять. Но как же я ошибалась? Интересно, в этот раз кто-то обратит внимание на эту проблему или контролирующие органы живут по принципу «бог любит троицу»? Почему из-за чьей-то халатности должны страдать люди? Водителям тоже не стоит расслабляться, а бережно относиться к тормозам. Не ехать на нейтралочке с педалью тормоза в пол, подчиняя примус с мыслями «пф, да я не на грузовике, плевать тогда». Надеюсь, водители начнут быть ответственнее на дорогах и истории с такими ДТП закончатся. В Балаклаве был наконец-то открыт стадион «Горняк» как говорится, лучше поздно, чем никогда. На самом деле быстро, но новый подрядчик справился с этими недостающими 10% доделок, что не может не радовать. Непростая судьба была у стадиона, и если начать упоминать во всех этапах истории, то это затянется надолго. Но если вкратце, то в 2018 году было объявлено о начале строительных работ, и после этого один подрядчик сменял другого. То контракты расторгались, то прокуратуре что-то не нравилось, то была плохая результативность работы. В предпоследний раз денежки испарились, причем не маленькая такая сумма. Стадион на 500 мест будет использоваться для тренировок и соревнований по различным видам спорта. Кроме футбольного поля, здесь есть сектор для занятий легкой атлетикой, теннисный корт, тренажерный зал, раздевалки с санузлами и душевыми, сауны и другое, необходимое для спортсменов и зрителей. Открытие стадиона, несомненно, стало подарком для любителей спорта. Но все равно повлекло за собой недовольство от спортсменов-любителей, которым не понравилось отведенное для них время и серьезные, как тюремные решетки – Ограждение. Дело в том, что стадион для бега был доступен с 5 до 13.00 и любители вечерней пробежки взбунтовались. В итоге вопрос решился в их пользу через губернаторские соцсети. Поручил начальнику управления по делам молодежи и спорта Сергею Анатольевичу Резниченко сделать вечером свободный доступ для любителей с 20.00 до 22.00. 7 дней в неделю можно будет приходить всем желающим побегать и размяться, написал Михаил Развожаев. А вот решетки, видимо, останутся, чтобы новенький стадион хоть немного пожил в отремонтированном виде. Но лучше бы проблема охраны решалась как-то иначе. ГБУ «Парки» и «Скверы» отчитались о выполнении государственного задания на «Отлично». Структура, отвечающая за частоту на улицах и в парковых пространствах Севастополя, предоставила Департаменту городского хозяйства отчет о работе за первое полугодие 2022 года. Документ, подтверждающий отличное выполнение задания предприятия, был размещен на официальном сайте правительства Севастополя. Работа по содержанию и защите зеленых насаждений, если верить отчету, выполняются постоянно и показатели их качества составляют 100%. Но есть нюанс. Оценивает качество работы учредитель, то есть само же правительство Севастополя, согласно документам. Работы выполняются в срок и замечаний нет. Ну а значит все отлично. Только вот возникает несоответствие между стопроцентным отчетом и реальным положением дел в парках города – согласилась с оценкой председателя общественного совета при Севприроднадзоре Элина Орел. Я считаю верить цифрам нельзя по просьбе Севприроднадзора. В прошлом году мы проводили мониторинг по паркам и скверам города. И картинка отличается от 100%. В этом году ситуация совершенно не улучшилась. Я бы даже сказала, стала стало хуже. Деревья сухие, клумбы без э, цветов, хотя все помним Севастополь зеленым цветущим городом. Я слабо себе представляю такую ситуацию в советское время. Наверное, главный инженер Зелендреста уже бы портбилет положил на стол. Для выполнения заказанных работ за последние шесть лет ГБУ парки и скверы взяли из бюджета города только вслушайтесь. Шесть с половиной миллиардов рублей. А проблемы с клумбами, деревьями и туалетами так и остаются нерешенными возникает вполне резонный вопрос – а где деньги? На своей официальной странице ВКонтакте ГБУ «Парки и Скверы» почти ежедневно выкладывают фотоотчеты о проделываемой работе. Обрезка сухостоя, ремонт паркового оборудования, стрижка жилых изгородей. Производилось даже обследование работоспособности систем автополива в центре и на проспекте Октябрьской революции. Только проверялись и без того работающие системы полива. А остальные… В нет специалиста, способного определить, чем больно то или иное дерево. Такой ответ получил Форпост, обратившись к сотрудникам с просьбой спасти прекрасные платаны на проспекте Нахимова. Получается, что работа не совсем на пятерку, а на двоечку с плюсом. Хочется верить, что это не совпадение отчета с реальностью больше не повторится. А с вами была Алена Иванова в программе «Качаем прессу». До новых встреч!